Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут валерий и это Вор Золотое издание. Итак, мы с вами продолжаем, продолжаем сбегать, короче, из особняка Константина. Вот, напоминаю, что Константин, падла такая, превратился после того, как мы ему отдали глаз, превратился в Трикстера, в Трикстера, в это божество древесное. Вот. Вот Единственное, вот странно то, что Гаррет с выколанным глазом Видит отлично Отлично просто Просто ты смотри, он видит отлично Я бы, если бы я был разработчиком Если бы я был разработчиком Я бы сделал Для небольшого усложнения Еще немножко такую Хотя бы, знаешь, мутноватость Вот, типа Говоря, чтобы говорил о том, что мы Видим плохо одним глазом вот, ну ладно, это все а, мечты, мечты. Так, окей, у нас тут а, куча врагов, куча, так там элементали, хотел сказать генитали. Элементали огни не, летают, надо их, короче, хлоп, бляха. Тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично. Так, минус элементаль. А, так, нужно макака. Человек обезьяна, ляха убежал, убежал. Там еще богобол у нас сходит, он плюется, короче, мухами. Вот, поэтому надо быть аккуратным, надо быть аккуратным. Вы написали в комментах, что а, сложность вообще это еще начало, типа несложное. Сложность начнется, когда мы проберемся в дом сам Константина. Вот, судя по всему, мы находимся в саду, помните, да, там всякие вот эти вот были. Всякие такие штуки. Вот. А -а -а -а, в дом сам Константином. Так, я вижу, там какая-то штучка, он лежит. А -а -а -а, в дом Константина проберемся, и там будет, там будет полная жесть. Так, окей, я здесь видел вот это. Надо сразу схавать, подлечиться. У меня же нету, да, этих... Зелий Зелий у меня нет Так Человеческое мясо Так, окей, откуда мы пришли? Мы пришли, мы пришли Это что? Это, наверное, спрятаться Мы пришли вон оттуда, получается Так, значит, нам сюда Скорее всего Давай здесь еще глянем Нет, здесь ничего нет Блеха И не знаешь, чем, чем, чем драться Чем биться Чем биться так, погоди, кто там еще? Где? Элементаль где-то. Погоди, он где-то стрелял. Макака, макака, макака, макака, макака, макака, макака. Так. Макаку можно, наверное, луком. А, вон там элементаль летает. Я думаю, где же он там? Так, э, вода, вода, вода. Где-то там хорошо так элементаль уже нам не помеха кстати смотри а чё не дохлые а почему они дохлые так окей иди сюда иди сюда подло обезьяне по всему видимому я и короче уже нанес какой-то урон поэтому она Смотри, здесь этот... Какой-то ритуал проводили, походу, да? Я и, короче... Так, а почему не залазим? Я и... О, там вода. Да, Плеха, залезь, Гард. Да, Гарет, ну, пти мать. О, отлично. Так, две водяные вудни... стрелы. Отлично. Там, смотри, газовая стрела, надо как-то ее взять. Блеха, он позвал подмогу. Следующий этот ездил... говнюк. Провью. Блеха. Раз. Два. Так, минус одна. А там еще. Он подмогу привел. Мне надо как-то подняться, короче, он туда наверх. И там вон газовая стрела есть. Такой, Сюда, иди подло. Как бы тебя убить? Там огненную стрелу видел. Там видел огненную. Так, у меня есть огненная стрела, кстати. Блях, он так быстро бегает. Так быстро бегает. На. Отлично Отлично Так, ну здесь пока справились Где-то здесь видел огненную стрелу Так, окей, вот раз а здесь нет, да? А здесь тоже нет А, только одна получается Окей, надо туда наверх забраться Потому что там у нас а... Это что, дерево? Это, скорее всего, дерево Стрела с веревкой А погоди, я же могу вот так вот сделать, да? Точник. Так. Так. Хорошо, забрал. Экономим, экономим стрелу. Хоть и четыре, но экономим. Так, я по-моему вот здесь ходил. Я здесь ходил, вот здесь выходил. Да, я здесь видел. Окей. Так. Хорошо. Все, с этим, в принципе, разобрались Движемся дальше Блеха вон еще гуляет Так, водяная стрела, хорошо Так, весь алмазик, прекрасно Родов блеха Тут вот еще, смотри Жрачки-то сколько лежит Я ничего беру, так жрачка хорошо съем сразу. Съем сразу. А что ты там за Бляха! Сразу заорал. Так, где у меня огненная стрела, огненная стрела? Хорошо. Вам. Бляха живой! Сюда иди подло Хрена. еще и хрюкает. еще и хрюк иди сюда иди сюда леха там не один так, хорошо печень печень тебе на хорошо бегом бегом бегом бегом бегом блеха сейчас опять призовет кого-то так не надо короче где я здесь что, я здесь Так? Надо наверх, надо наверх забраться, посмотреть, что у нас там есть. Так, я сделаю следующее, я сделаю вот так. Оп. чтобы забрать стрелу. Так. Хорошо. Так, а здесь я был, здесь я был или не был? Не был, да, здесь. Так, окей, хорошо. Так, это, опа. Это хорошо, так, это я заберу Там еще чтиво какое-то, так, опа, мина, хорошо э, Главное, Надо аккуратно, главное, чтобы не взорваться самому на этих минах Так, окей, там что-то чтиво Мир, который я знал, когда-то был вместилищем магии, полным загадок и населенным чарующими ужасными созданиями Люди, жившие там, разжигали костры и дивились тому, что ползало и скрылась во тьме за их слабыми кругами света все их мечты, желания и страхи исходили из этой тьмы. Теперь, когда при помощи сил прогресса луга и луча покрывается камнем и кирпичом, когда величественные кроны деревьев заменяются несуразными громадами зданий, весь мир освещен глянцевым блеском электричества. Осветив тьму, человек утратил способность бояться и мечтать. Ночь никогда источник неизвестного стало просто темным временем суток я составил план как вернуть Тьму, как возродить способность бояться и мечтать и когда мой темный проект будет осуществлен они вновь узнают как бояться и любить своего повелителя константин кстати вот еще планы получается константина да он хочет короче я так понял а нагнать тьму короче на мир вот а... Люди, короче, по, ну, э, развились технологиями, везде свет, там э, всякие техника, всякое такое вот. И Константин хочет вернуть э, тьму, вернуть э, всю.. Э, короче, сделать, как сказать, деградацию, что ли. Вот. Деградирующий армагеддон. А есть что здесь? Так, окей, ладно. Ах, опасно, я так спрыгиваю. Так, оттуда я пришел, окей. А... Или нет? Он ну, все-таки, по-любому вот это вот при... сейчас приведет. Да. Вот. Так, маховых стрел много дают. Возможно, пригодятся. Я а тут еще что-то. Шучек. Да возьми ты. Смотри, паучара там еще. я оказывается, там еще не был. Бляха! Ой -ой, ой ой ой ой Сколько ходов. Сколько ходов. Сколько ходов. Сюда иди. Это тот раненый, походу, да? Который боится теперь меня. Цикливые твари. Вот цикливые твари. Так, окей. А, это что? Че? Чем мигаешь? А, там свет, что ли, мигает. Мне туда не пробраться, потому что это камень. Так, погоди, а там что? Вот здесь а, подъем наверх еще. А это, наверное... Это, наверное, вход. Здание Константина, окей, запомним. Пока туда не пойдем. Блех, он, он он теперь будет за мной по пятам, бляха, ходить вот этот цикун. Этот цикун маленький, он будет ходить за мной по пятам теперь. Сюда иди, подлога. На. Отлично там еще паук там паук так а здесь а стоя ага там паук еще с пауками посложнее будет ну в принципе они сами по себе не сложные враги эти пауки но а -а -а, по ним сложно попадать если мечом так это Лях, а здесь что здесь еще что-то Тихо. Так, он не в мою сторону смотрит. Бляха! Макака! Бляха промазал! Да залезь, залезь, сейчас заплюет мухами. Готово? Макака готова, так хорошо. Она еще меня цапнула. Падла! Да Умири, умирай! Умирай! Умирай, падла! Только не блюй! Только не блюй меня! Хорошо, хорошо. Бляха, у него кровь как будто надрестал. Окей, так. Это мы оп, съедим. А мухи-то теперь бьют, наверное, да? Окей, а это что за место? Так, а мы пришли вон оттуда, да? Опа, водяная стрела. Хорошо, что вернулся, посмотри. Тихо, бляха. Они еще и взрываются. Они еще, мать, его взрываются! Так, погоди, это что? А, это начало, мать. и мать. Я он оттуда пришел. это все начало. Так, ну в принципе, получается что. Оттуда я пришел. Так, это что я здесь был, брал? Кости, так без трупы, да, и здесь был. Так где-то, там, где-то, там, где-то там вход, короче, в этот в особняк, Где, где я видел вход в особняк? Так, погоди. Что-то я запутал, малеха. Так, погоди, вот так я шел. Еще пауков слышу. Слышу пауков еще. Водяная стрела хорошо. Водяная стрела еще лучше. Леха тут не один. Так. Охот в особняк. Так погоди. я заплутал малеха так погоди, вот так я шел Рук. здесь а я тут не сохранился вообще так ладно водяная стрела так Тут водяная где-то должна быть так вот сохраняемся что по новой еще раз не брать В следующий раз опа где меня бесить это блеха ⁇ пти мать вот я говорю вот эти пауки это это это просто блеха у меня только одна да газовая стрел газовые стрелы мы не будем тратить а шумовой стрелу я смогу ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой я их убить не могу этой стрелой. Блях, так, ладно, делаем следующее. А -а -а, у меня есть мины. Ф Тихо, они застряли, они застряли. Так, погоди, мину туда. Раз, блях, а ну что-то скатилась-то. Такая, я забрать ее могу? <ч Erica> Твою мать, такой момент сейчас был, короче, они вот застряли и пипец. Пауки. так ладно э, я их трогать не буду ну, смотри есть на да, ублюдки я не хочу тратить на них э, стрелу. чем можно газовую стрелу я тоже не хочу тратить так падла, ладно ладно Ну, пти мать, что ты так далеко кидаешь что это мины санные? Так, минус один. Так, так, так, так, где мина, мина, мина. Бляха, тут еще один. Одинная стрела, хорошо. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Главное, на мину сейчас не попасться на свою. Куда я и кину? Бляха! Так, так, так, так. Опа. Стопэ. Стопэ, только без рук. Только без рук. Так, обезьяна здесь. Я здесь был? Ай, вы падлы-то. На, короче. Задрали. Ну, и мать, ну почему я такой косой, бляха? Уйдите! Уйдите! Так, а здесь мина! Аккуратно, аккуратно, спокойно! Здесь мина! Да, взорвалась! Забрал! Окей! Бегом! Бляха, он не умер! Почему мина взорвалась, а он не умер? Так что-то здесь лежало, нет? Погоди, здесь еще спуск вниз, уйдите! Уйдите, проклятые! Так, так, так, там я был. Окей, а, там что? Сюда, наверное, да? Леха, я думал, застрянет Ай-яй-яй, а я... А я думал, тупик А я думал, сало <с> Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо Вот как у меня тогда получалось, короче, их так вот хорошо убить-то в прошлой серии, этих пауков. В принципе, все, я думаю, здесь э, я же вроде как пробежал везде. Ай, застрявший один, ай, застрявший, сейчас я в срак то Хац! Ац! Хорошо. Так, а второй отстал. Второй отстал. Ай, Гара, теперь не залезешь, да? Ты же у меня криворуки, кривору... кривоног. И... А ну-ка. вот здесь я не был. Ой, ты боже, ты мой да? Та... Да застрел, ёпти мать! Леха, еще один. Ты то там че? Тихо, тихо, тихо. А это я в этот. Получается, бляха. На тебе. промазал ёпте мать такой момент такой такой момент и такая расхлябанность так отлично Блёха. собака обезьяна точнее Я... о пти, еще один их там трое их там трое приехала Нет тут никого. <с Bash> Я. Somebody, Давайте сюда идите. Хорошо. Кочерышку тебе хорошо? Отлично. Минус один. Хрюкаю. Раз. Как тебе? Два. Блюд, подло. Еще один остался. Кто бы говорил-то, трус, ⁇ пси, мать. Свалился. Окей. Так. еще спускать там дорога суд тут дорога бочки с черепами <как> опа по погоди, погоди. Отлично, отлично. Но, но, но, но, но, но. А, я, короче, пойду сейчас сначала по по я вот этот... Я так полагаю, я в подвале. Наверное, скорее всего. плеха. Ладно, иди сюда. Защитите меня на помощь. Хорошо. Хорошо. Человек-обезьяна. <с Kes effectivement> так, что здесь? Ух, ты что за звуки-то? Этот ящик я не смогу, да? Там что-то лежит. Так, двигай. Двигай, давай его. Яхай. Оп. Оп. Oh my oh my God. God. <laughs> Это как? <laughs> просто рожа такая какие а -а -а, где где где где где где где где где где где Клех, а я где леха не убил вот это а убил и все надо в обход ой хочу а за бездна Жить и здесь смотри здесь даже тишина здесь даже не звука это разрабы, короче, наверное, просто пилили какой-то отдел этого замка и просто хрен забили Или просто они там тестили, короче, текстуры хорошо Тут обезьяна, погоди А, здесь жачка Просто съедаю. Так, сюда иди Это что за место? Блин, а дом Константина, он такой, знаешь, он же, как мы помним, он такой странный весь. Много может быть ловушек. Так, оттуда я пришел. Много быть, может быть ловушек. Всякая, помните, там вот этот... Сюрреализм-то вот этот весь. Так где-то? Блех, она-то не одна. Хорошо, теперь одна. Опа. Мясо меняlime, Собака убежал Человечье мясо. <му Norimensor> <Turkish> <conversations> Че ты там нюхаешь? Быдднул, что ли? Собака. Вот он, бляха, сзади подкрадывается. <awkward> крыса. Крыса. Крыса просто. Лет и крыса. Леха, он тут не один. На тебе в Харю просто. На тебе еще раз в Харю. А минус одна, хорошо. Так, а, а, а, тихо-тихо-тихо-тихо. Ти, ти, ти. отца ца ца, ца, ца. Тихо-тихо-тихо. Опа, блеха. фехтуется. Зашибись, обезьяна. Окей, окей, окей, окей. Опа, хорошо. Да просто какая-то планета обезьян, не знаю. Так, окей, здесь у нас что? Там, по-моему, пусто, да? А здесь кругаль. Здесь дали кругаль, так это его беру. Сейчас, уже побыстрее ходить. И а здесь что? А, ага, ага, ага. Это, это вход, это вход, понятно, все. Окей, тогда теперь остается идти а, туда выше, где мы там видели вход. остается идти выше собственно к, к выходу. так погоди погоди погоди погоди погоди я откуда откуда я пришел оттуда я пришел там а, красненький кирпич видно было этих туннелей. тоннелей Значит, мне вот сюда так 2 дверь хорошо жрачка всех вот эти звуки прям еще кто еще выше кстати на тебя Опа. ах ты падла оп хорошо хорошо прилетела так о а чем меня я съел да где а еще тихо лягушка там еще взрывающийся так Больше вот так и, а, да, да. Так, лягушка, которая взрывается. Тихо. Тихо, спокойно. Блеха. За ним. А, а, а лягушка-то взрывается, когда... Нет, смотри. Она, она... из-за них, она не взрывается. Так, погоди. Опа! ничего, блеха, промазал Сюда, сюда, сюда. Хорошо. Посмотри, я реально... Блях, еще... Тихо, лягушка! Лягушка взрывной! Тихо, уберись! Уйди! Хорошо, вот так. Блях, а че он так недалеко их кидает? Такие тяжелые, что ли? Как мне вот эту лягушку? Погоди, она это... А, я этими маховыми стрелами тогда ее пробовал, она нифига. Так, а если... А если шу... Шу... шумовой? Нет, нифига. Блеха, там не одна лягушка, там целая просто... <свес> целая это... целая взрывчатка. Тихо, тихо. Вот так тебе, падла. А тя тя тя тя Вот так тебе, падла. Так, хорошо. С обезьянами покончено. Блеха, мне как-то надо этих... этих лягушек, короче. Огненная стрела. Ладно. Так я сохранюсь, сделаю вот так. Ну что делать, ты что делать Так впритык же не подойдешь и не замочишь. За мной. Сколько здесь обезьян? <свят> <свят> Бедная бочка, леха. ах ты падла! Она по ногам. Собака. Тихо, тихо, тихо, тихо. Опа. Сюда. Опа! Так сохранил. Опа, бляха! ХП, ХП, ХП, ХП! Ебте, мать, у меня ХП это все. Бляха, опять лягушка! Они просто мне не дают выйти. Сиди там. Сиди там, лягушат! наверх Еще здесь ходов это что а, это бутылка а вот это я помню здесь барная стойка я помню жрачка жрачка жрачка хорошо так это что ага ага, ага. так где-то прыгает бляха так хорошо Никакого дробаша здесь нет. Я, по-моему, в прошлый раз тоже же самое говорил. Так, а там сверху нет? Сверху ничего. Так, окей, друзья. У меня видос, короче, подходит к концу. Подошел. Вот. Так. А, просто вот такими усердиями мы все-таки с вами пробрались а, сюда. Вот. И продолжим уже следующей серии. А, думаю, будет... Нам еще предстоит увидеть тут всяких сюрпризов, короче. вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Instagram, комментируем, делимся с друзьями. Я с вами был Валерий. Всем пока.